Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня хочу вас познакомить вот с такой вот беспроводной системой микрофонной для, в данном случае, своего Galaxy S21 Ultra. До этого у меня была другая микрофонная система Коника. Проблема в том, что она большая, громоздкая. И еще проблема именно с работой с Samsung. Именно с Galaxy, с смартфонами Galaxy. Почему? Не знаю, с чем это связано, но они, допустим, если проводной микрофон, петличка работает отлично через переходничок, USB Type-C и так далее, тому подобное. Но если беспроводная микрофонная система, она не работает, да, или работает с перебоями. То включено, то не включено. Ты вроде ее подключаешь, но она не работает. Эта же система работает отлично. Купил я себе их два. Одна вот такая. Пожалуйста, вот сам микрофончик, а это э, транслятор, да, который цепляется к телефончику. Э, прикол в том, что они очень маленькие и легкие. И вот такой вот еще транслятор, который... Подключается по USB Type-C. Почему я взял две? Ну, на всякий случай, потому что думаю, вдруг, если куплю себе камеру, тогда уже это именно по камере буду. Ну, а сейчас пользуюсь вот этим вот. Присоединил здесь вниз и, пожалуйста, работы не хочу. Как-нибудь сниму поподробнее, как это все дело работает вообще. Вот с этой вот штучкой я буду это использовать, да. С стабилизатор электронный стабилизатор для смартфона и вот такая вот штука просто великолепная во-первых никаких сбоев работает записывает все отлично поэтому если вы хотите стать блогером да и записывать видосы на свой смартфон да и даже на видеокамеру или на зеркалочку, тогда вот эта вот система для вас просто шикарнейший вариант, вот это стоит 14 тысяч или около того и вот это отдельно я брал за 8 тысяч, и того 20, да, 20 с небольшим но не пожалел, действительно не пожалел, что приобрел эту покупку тем более, как я уже сказал с самсунгами работает без проблем коника, допустим она создает, или я как уже говорил, да, что э, проблемчики не всегда включается Приходится перетыкать штекер, вот в данном случае, да. Я вот сейчас именно записываю на него, на конику, но перед этим постоянно надо перепроверять, работает ли микрофон в данном случае или нет. Здесь же этого ничего не надо, воткнул и все работает прекрасно. Сделаю обзорчик, потом как это все дело работает уже конкретно и покажу.